Приветствую, дорогие друзья. Еще раз, я немножко хочу, прежде чем пока IPO перейти, немножко поправить то, что говорил Хари, Хари Арум. Он говорил, что ну, квалифицированные инвесторы там первый год, второй, третий, четвертый, ну немножко не так это, Харин. и ко всем обращаюсь, запишите, да. То есть квалифицированные инвесторы, они не по годам. И на инвест-консультанта у нас курсы уже будут даже в этом году, даже такой промо-курс будут совместные инвест-консультанты, квалифицированные инвесторы высшей категории. Да? Как говорится, два в одном за одну цену, еще и со скидкой. Так вот, для чего сделана разная категория квалифицированных инвесторов? Первое, если человек не квалифицированный инвестор, он может инвестировать до 1000 долларов да, в год. То есть, без проблем, любой физлицо может, без проблем, юрлицо инвестировать именно до 1000 долларов в год. Если он хочет инвестировать больше, и, к примеру, если находится вы найдете или мы привлекаем инвесторов, которые хотят миллион, два, десять и далее, помимо того, что у него есть деньги, он должен обязательно пройти курс квалифицированный инвестор. Более того, в UGP Group, Ему нужно будет выкупить еще и, скажем так, элит-клуб. Сейчас он стоит 100 долларов, с 1 февраля он будет стоить 1000, а с 30 марта 10 тысяч. Да? Опять же, для чего это сделано? То есть те, у кого больше денег, они должны будут заплатить за элит-клуб для того, чтобы получить скидку от 10, 15 до 50%. процентов а с июня месяца, там максимальная скидка будет 35%, да, и опять же, для чего это сделали, сейчас идут переговоры уже, люди на 10 миллионов хотят, на 50 миллионов войти и говорят, ну, у вас там до миллиона, вот я хочу на 50, я хочу еще получить скидку, поэтому и делаем вот эти вещи в UGP Group для того, чтобы, ну, уже, как говорится, не торговаться там, еще дополнительно какие-то скидки получать, ну, и если вы посмотрите в крипторынке, когда были, там не было никаких скидок, при определенных объемах. Там писалось, что когда переход на следующий этап, да такая цена, и у человека хоть миллион долларов, хоть сто долларов он покупал по одной цене. Мы же делаем еще такие условия. Так вот, квалифицированный инвестор, цель квалификации инвестора это стимулировать обучение людей для получения больших выгод. То есть, если у человека больше денег, как я в свое время, я вам рассказывал историю, учился в 1997 году в одной страховой компании Инвестор австрийская, тогда в Донецке, я жил в Донецкой области и поехал обучаться. И был клиент, который 100 тысяч долларов хотел проинвестировать. Я тогда 2 тысячи, а он 100. И он говорит, блин, что за фигня, нафига мне там учиться, я хочу 100 тысяч положить. И он говорит, у нас такие правила. Хочешь, значит, обуч... заплати за обучение, и тогда обучение 1000 долларов стоило. И тогда ты сможешь проинвестировать свои 100 тысяч. Но когда мы прошли недельный курс за 1000 долларов, я был в восторге вообще от этого курса, и э, этот инвестор на 100 тысяч, он просто прозрел. Он сказал, е-мое, блин, я думал, инвестирование это так, положил деньги, и вы мне должны сделать за 10 лет там 300 тысяч, да, или там 500 тысяч. Оказывается, это такая вещь, мы тогда основы капитализации изучали, как один доллар превращается в 1 миллион долларов, да, то есть рассчитывали это все. Так вот, цель, чтобы у нас были осознанные инвесторы. Потому что с чем, с чем мы столкнулись в свое время, даже в транспортную нишу, в которую вечерный проект я инвести... привлекал крупных инвесторов, которые инвестировали большие деньги, через три года они мне там претензии предъявляли, вот вы не запустились, что за фигня, ты мне лапшу на уши там навешал. Я тогда говорил, говорю, Игорь, ты что, поехал? Я тебе сколько раз говорил, изучи вот эти материалы, изучи вот эти, вполне вероятно, что может быть и через пять лет мы не выйдем рано на рынок, а может мы выйдем и через два года. Это венчурный рынок, да, это венчурный проект. Все может быть, я тебе это рассказывал. Более того, я тогда еще сделал договор с ним, что он осознает и понимает, что он инвестирует в венчурный рынок, да, все риски осознает, что, ну, то есть он подписался под этим, он говорит, ну ты мне типа подсунул, да. Поэтому и обучение мы хотим сделать квалификацией в инвестировании для того, чтобы человек... Без разницы, какую сумму он хочет проинвестировать, потому что вот после меня сейчас Арман будет выступать. Да? Мы осознали и увидели миллиардеров, которые не понимают, что такое инвестирование. Им просто повезло, они в нишу вскочили, да? в хорошее, вовремя где-то, да? поднялись за счет админ -ресурса. Но люди вообще, вот я называю, ноль по массе в инвестировании, поэтому не теряют сегодня свои деньги. Да? И поэтому наша цель, чтобы человек сохранил и приумножил деньги, но мы как можем вместе работать, когда у нас будут осознанные инвесторы, когда инвесторы, которые понимают. И вот те квалификации инвесторов от третьей категории, там, второй, первой и выше, да, она отличается тем, там тоже хотел бы так поправить, потому что либо перевод, может быть, неправильный был, либо, может быть, Хари так ну, немножко не так сказал. То есть, смотрите, 30, 50, 80 и 100% это добавляется к дивидендному доходу. Ну, к примеру, да мы посчитали в какой-то месяц, что ага, у нас на один токен, да, к примеру, 10 центов дивидендного дохода. А вы знаете, наша цель – это да, от 1 до 10 долларов минимум дивидендного дохода через 4-8 лет. Но, к примеру, вот, да, через год мы уже работаем ли в этом году, к примеру, там, ну, чтобы легче посчитать, было 10 центов. Да, мы посчитали, что 10 центов дивидендного дохода на один токен. Если человек квалифицированный инвестор третьей категории, значит у него будет плюс 30%. То есть он получит не 10 центов на один токен, а 13 центов. Если это квалифицированный инвестор в второй категории, он получит не 10 центов, а плюс 50%, значит 15 центов на один токен. Если это квалифицированный инвестор с первой категории, то есть он получит 80% плюс к дивидендному доходу. То есть на всех это будет по 10 центов. А вот для него именно первой категории будет 80%, 18 центов. И если в высшей категории, тогда у него будет плюс процентов, то есть не 10%. Центов, а с 20 центов на один токен он получит дивидендный доход. Таким образом, наша цель, чтобы стимулировать человека обучаться через повышение дохода. И если человек, к примеру, сейчас там инвестировал 10 миллионов, он купил курс квалифицированного инвестора высшей категории», прошел тест-вопросы, но потом ежегодно не переквалифицируется по той стоимости, которая есть, потому что он должен переквалифицироваться ежегодно, да, тогда его доход Уменьшается. Был высшей категории, теперь он будет получать в этом году именно как первой категории. В следующем году опять не переквалифицировался как первой категории, как высшей категории. Да? Значит, не оплатил, не сдал тест-вопросы, значит, у него опускается он на квалифицированный инвестор второй категории. Ну и так далее. Да. Вообще не квалифицироваться в течение четырех лет. Значит, он просто даже не квалифицированный инвестор, и получает, как и все, там минимально. То есть, это там, вот если мы рассчитали там, 10 центов, значит, он получает 10 центов. И без разницы, что он когда-то инвестировал там, 10 миллионов. То есть ему нужно переквалифицироваться. Более того, в квалификацию высшей категории сразу будут входить все квалификации: и третий, и второй, и первый. квалификацию первой категории будет входить и в третьей категории и второй категории. Квалификацию второй категории, когда человек оплачивает, обучается, значит, входит квалификация и третьей категории, и второй категории. И более того, на инвестиционного консультанта смогут пойти обучиться только те, кто прошел курс квалифицированный инвестор первой категории и высшей категории. Только тогда у него открывается опция, что он может еще обучаться на инвестиционного консультанта и получить диплом инвестиционного консультанта. Это вот я дополнил к выступлению Харина Арума, а почему я об этом говорю. Теперь по IPO. Значит, мы и Герим, наш юродел, летал сейчас в Соединенные Штаты, встречались полностью с компанией, которая нам будет обеспечивать IPO. У нас очень хорошие новости, что, скажем так, к марту месяца, если мы подготовим отчеты, а почему вот это вот мы показываем вам дочерние предприятия, все эти дочерние предприятия, они будут входить в холдинг Академии частного инвестора, и американская компания головная АЧИ, она именно будет выходить на IPO. И так как она поглощает российскую компанию, российская компания уже больше 9 лет, да, в следующем году 10 лет, то соответственно ее деятельность она поглощает российскую компанию, становится основной компанией российской дочерней, то она становится корневой компанией И соответственно ее деятельность в течение 10 лет была. И вот наша цель, чтобы 15 сентября 2021 года мы вышли на IPO, на NASDAQ, скорее всего, это будет. Ну, у нас есть возможность на NASDAQ и на NICE. NASDAQ в основном с фьючерсами работает, но там и акции есть. А, а, а, NICE, биржа Нью-Йоркская, да, она в основном с акциями работает. Поэтому мы посмотрим как бы тарифы практически одинаковые, что туда, что туда, но NASDAQ, она более популярная как бы, да, может быть, на NASDAQ даже, но э, наша цель еще, именно 15 сентября 2021 года собраться в Соединенных Штатах Америки, э, 10, 20 или 30 тысяч человек, то есть посмотрим, э, какой мы возьмем штат и какой стадион, э, это будет как раз тепло, я думаю, может быть, э, может быть, даже Лас-Вегас, если там есть такие, скажем, стадионы, может быть, Лос-Анджелес, ну, в общем, посмотрим, да. Но в это же время представьте себе, да, что у нас большой стадион, люди могут приехать со всего мира, оффлайновское мероприятие, и мы на NASDAQ'е включаем эту кнопку, и начинаются торги акциями Академии частного инвестора. Значит, если мы к марту сдадим все документацию, а сейчас уже подготавливается вся документация, и у нас на 100% мы готовы будем к марту сдать всю документацию, то по сути мы уже к июню, к июлю будем готовы выйти на фондовый рынок. И представьте себе, мы будем пиариться три месяца, что мы все уже в предойпио, да, и тем нашим студентам академии, которые сейчас покажут себя лучше всего до марта месяца, мы предоставим возможность стать первыми акционерами э, Академии. Все вы знаете, что 50% Академии – это принадлежит компании World Crew держателю активов, а 50% распределяется следующим образом. 15% – выход на IPO. Именно это будут акции э, привилегированные, И именно эти акции выходят на IPO, потому что по алгоритму э, работы IPO часть акций должно быть, которая вообще не будет продаваться на рынке, и это акции как раз WorldCrew, то есть там будет повышенный дивидендный доход, там будет декларация даже, да. Часть акций, то есть 15%, 10-15% выйдет на IPO, и вот эти акционеры, которые 500 человек первые, вот как раз вот эти 10-15% мы должны продать именно этим акционерам. Сейчас мы уже ведем переговоры с институциональными инвесторами Соединенных Штатов, Европы, России. Где компании, ну, это кто такие институциональные инвесторы? Это брокерские дома, это инвестиционные холдинги, инвестиционные компании, которые институциональные инвесторы и лицензированные инвесторы. То есть, это те компании, которые могут тоже стать акционерами. Значит, 9%, то есть, считаем, да, 50%, вот можете записать: это World Group принадлежит 15% на IPO мы готовим, 9% это для адвайзеров. У нас есть желание, сейчас не буду говорить имена, но мы уже ведем переговоры с их представителями, чтобы они, ну скажем, были адвайзерами Академии частного инвестора уже к маю месяцу. Тогда это даст нам очень большой плюс при выходе Академии на IPO. Буду смотреть, кто адвайзеры, кто в совете директоров. Кстати, Хари Арум, чтобы понимали. Харин, я, наверное, открою этот секрет, я могу же его открыть, Скажи, или нет, почему ты летишь в Соединенные Штаты. Харин. Харин, потому что если он скажет нет, я тогда не буду говорить об этом. Харин, как я могу сказать это или нет, это для нашей компании, скажу сразу большой престиж в лице Харина Арума. А пока не выходит на связь. Выходит. Ну ладно, я не буду пока что это его секрет, но хочу вам сказать, в лице Харина Арума мы получаем очень серьезного человека, престижного в нашей компании, потому что когда вы узнаете, где он будет преподавать, в каком университете Соединенных Штатов, то есть он будет преподавателем, то есть он едет одновременно учиться и преподавать. В общем, ну чуть позже тогда скажем. И именно Харин сейчас будет вести переговоры с такими очень известными в инвестиционном мире людьми, которые как практики, так и преподаватели, то есть они бизнес-тренеры, да? Так вот, дорогие друзья, теперь следующая цель. Значит, у нас 8 миллионов акций будет, которые мы будем выходить на IPO с миллионом акций, то есть 12,5%, то есть от 800 тысяч акций до миллиона двести. Так вот, ну еще раз, да, давайте, чтобы вы все знали, 50% это WorldCrupp принадлежат, 15% максимально это выход на IPO может быть даже от 10 сначала 10 потом еще 5 мы добавим дальше 9 процентов это для адвайзеров 4-5 человек которые мы готовим им предложение от которого они не смогут отказаться я думаю и 26 процентов это будет принадлежать лично мне как Хавратов Андрей. я думаю наверное все вы хотели бы ну, чтобы официально еще я был признан ну говоря наш руководитель еще миллиардером да? так вот при выходе на IPO Через 2-3 года, благодаря 26% акций, во-первых, это контрольный пакет Академии, да, во-вторых, это большой престиж, потому что это даст возможность быть официально признанным миллиардером. А почему, давайте я сейчас вам объясню. Значит, при выходе, как на IPO, когда выходит, происходит капитализация компании. Такая же вещь происходит и в крипторынке. Это нормальная практика, это нормальная процедура. Значит, те акции, которые выходят на рынок, а это выходит в данном случае, мы выходить, скорее всего, 10-12,5%, то бишь 800 тысяч или 1 миллион а, акций на рынок. Значит, мы будем выходить с ценой 17 долларов. Естественно, для этих людей, которые мы предложим в марте, цену мы предложим, наверное, на уровне, я думаю, 3-5 долларов. Максимум, наверное, 3-5 долларов. Это будет максимально 3-5 долларов. Да? И. А, выходить мы будем с ценой 17 долларов но те институциональные инвесторы и инвесторы которым мы предложим стать акционерами 500 у вас с вами будет контракт что вы не имеете права на рынок вывести больше чем 10 там, ну, 20% максимум от всего количества акций. Да, вы и все имеете, но мы будем с вами подписывать контракты. Для чего? Чтобы ну, в течение года только вы могли вывести все остальные акции. Да? Для того, чтобы не обрушить рынок, а для того, чтобы сделать плюс. И вот смотрите, какая может быть ситуация. Давайте мы с вами проанализируем теперь. Да? 15 числа, сентября, мы выходим на IPO, включаем эту кнопку. И так как у нас будет 10, 20 или 30 или может даже 50 тысяч человек в офлайне в Соединенных Штатах, в это время мы проведем большое мероприятие, посвященное десятилетию компании <coughs> Академии Частного Инвестора, годовщину компании EvoReach и фактически 7 лет нашему движению НЭМИ. И два с половиной года будет там в программе CryptoUni. Четыре праздника в одном будет, да? И вот, представляете, тогда на рынке, на NASDAQ, предположим, все эти 10 или 20 или 30 тысяч человек заходят на рынок и покупают, выставляют орды, к примеру, хотим купить по 20 центов, не центов, а 20 долларов, да? Или там потом купили, хотим купить по 30 долларов, да? К чему это подвожу и почему у нас стоимость к концу года может быть минимум от 30 до 50 долларов за акцию? Академии. Значит, смотрим, считаем. Значит, у нас планируется 100 миллионов клиентов уже в Академии в 2021 году. Когда мы к сентябрю месяцу сделаем ну, минимум 50 миллионов, я надеюсь, что, ну, уверен, что 50 миллионов мы должны будем сделать, из них 30%, ну, я считаю, следующее, у нас... Статистика следующая. В среднем чек оплаты на каждого зарегистрированного клиента у нас 100-150 долларов. Вот давайте мы с вами брать калькулятор, ручку и считаем, почему акция может к концу года стоить там, минимум 35-50 долларов. Значит, в среднем 150 долларов будет стоимость зарегистрированного клиента умножить на 50 миллионов человек. Это 7,5 миллиардов оборот, который мы сделаем за эти, к сентябрю месяцу. Умножить, вот что мы ставим? Мы ставим фиксированную прибыль, чистую прибыль в Академии 10%. Это чистая прибыль после уплаты налогов от оборота. Умножить на 10% это 750 миллионов прибыль, которую Академия может получить. Понятно, да? Разделить. А как капитализация считается? Вот смотрите, 10% в рынке акций, а умножается цена акций в рынке на все количество акций. А у нас 8 миллионов акций. То есть, если мы выходим 8 миллионов акций на 17 долларов, это 136 миллионов долларов акции. Капитализация Академии частного инвестора. Да? Рыночная капитализация уже не инвестиционная оценка компании, а рыночная капитализация. Но когда у нас будет 750 миллионов долларов наш доход, разделить на 8 миллионов акций у нас 93 доллара будет на каждую акцию. То есть фактически, если на рынок вышла акция 17 долларов, это в 5 раз больше, то есть 550 процентов. Когда мы это объявим, и мы будем каждый месяц и каждые три месяца там потом отчет, потому что в Соединенных Штатах, в чем особенность, каждые три месяца можно платить дивиденды. Мы же будем заявлять, что каждый месяц, да? Так вот, посмотрите, даже при этом раскладе 750 миллионов, на каждую акцию 93 доллара, значит, класс... ну, считать мы будем следующим, да? 93 доллара разделить на 10, это 10% годовых, и умножить на 100, стоимость акции может быть, дойти даже до 900, 93, ну, в общем, до 100 долларов фактически, да? Понимаете, да? То есть, почему? Потому что тогда дивидендного дохода можно будет получить на уровне, ну, скажем, 100% годового дохода. То есть 10% в месяц, 100% годового дохода. Так вот, дорогие друзья, в чем особенность и уникальность вообще нашего движения? В том, что мы покажем всему миру на, на примере только пока Академии, потому что Академия это первый, первая компания, которая выйдет на IPO. В 2022 году, я думаю, мы уже будем готовить 3-4 компании выход на IPO, как раз наши юристы отработают вот этот выход на IPO, и уже в 2022 году будет, ну, как минимум две компании мы будем выводить уже на IPO. Да? На IPO можно выйти, когда у компании 25 миллионов за три года товарооборот произошел. Если за год произошел товарооборот, 15 миллионов, то все, можно выводить компанию на NASDAQ уже, да? Так вот, дорогие друзья, вот в этом раскладе уже, если стоимость акции 100 долларов умножить на 8 миллионов акций, это будет 800 миллионов долларов, фактически, стоимость Академии Частного Инвестора. И вот когда при этом э цифрах, при этом результате мы сделаем, э естественно, тогда в 2023 году у нас будет, Доп-эмиссия, потому что у меня цель была вообще, чтобы в Академии было 80 миллионов акций. То есть мы сможем сделать доп-эмиссию. То есть те акционеры, которые имели акции, значит, они, ну, как бы, у них будет умножение на 10. То есть имел 10 акций, теперь у него 100 акций будет. Да? То есть это нормальное явление. А вот для новых будет доп-эмиссия такая, да, сделана. Поэтому, дорогие друзья, и стоимость капитализации компании будет больше. Ну и теперь при, нашем, при нашей цели полтора миллиарда долларов сколько будет капитализация компании реально полтора миллиарда долларов полтора миллиарда клиентов академии умножить на 150 долларов средний чек оплаты это 225 миллиардов умножить на 10 это получается 22,5 миллиарда стоимость не стоимость а прибыль компании 22,5 миллиарда правильно да. Разделить на 80 миллионов у нас будет акций, это будет 281 доллар дивидендов в год на одну акцию. Разделить даже в среднем, потому что я хочу, чтобы мы стали самой такой э, компанией, чтобы платила средний дивидендный доход. Да? И вот если это сделать 2% в месяц дивидендный доход, 6% в квартал, а таких компаний очень мало, да? Если разделить даже вот на 30, умножить на 100, стоимость акций может быть до 1000 долларов. То есть фактически, как сейчас там такие компании, как Amazon, такие компании, как Tesla и так далее, и так далее. И в чем особенность, что каждый клиент, который у нас есть, он фактически может стать акционером и влиять на то, если он уже клиент, почему бы ему еще не получать дивидендный доход от того, что он клиент. Естественно, наша политика будет такова, что каждого клиента потом убедить в том, чтобы он стал еще и акционером. Поэтому 80 миллионов акций мы хотим сделать в будущем, чтобы как можно больше клиентов имели наши акции. Поэтому, дорогие друзья, выход на IPO у нас уже готовится, мы готовимся в полный рост. Те клиенты, такие приверженцы академии, которые первые 500 человек, ну там из них примерно 50 человек будут институциональные инвесторы, где-то 400-450 человек, мы предоставим возможность э, купить акции там, по 3-5 по долларов в Академии, ну и ви, вы видите, каким образом мы сможем выйти на IPO, и каким образом, потому что только эти 500 инвесторов смогут свои акции, то есть мы как компания, там порядка 2,5%, 12,5%, как инвесторы, вот эти, которые имеют право вывести на IPO эти акции. Они смогут иметь. И тогда вы уже выводите акции на вторичный рынок. Это как акции, не акции, а сегодня а токены КРУ, когда выйдут на нашу биржу, уже, да, не мы как компания выводим на биржу, мы как компания делаем первичную эмиссию через UGP и групп продажи, да, а вы как владельцы уже токенов, вы выводите эти токены на рынок. Только, только вы можете. Мы, как компания, на рынок не можем выводить, понятно, да? Поэтому IPO для нас, для всех, это будет большим таким вот прорыв, прорывом в рынке. Кстати, там тоже такая же ситуация, как и в крипторынке. Договоры нужно с маркетмейкерами подписывать. Один-один, ну, как вот в крипторынке все происходит, да только более, скажем, это объем рынка фондового, он гораздо круче и вышли пока сегодня, чем крипторынок. И я надеюсь, что именно наша компания, благодаря нашим проектам, именно криптопроектам, которые у нас есть, мы сможем догнать фондовый рынок, именно крипторынок сможет догнать фондовый рынок. На этом я закончу свое выступление. Я хотел бы сейчас слово передать Арманду Мурниксу, потому что я хотел бы, чтобы он сейчас такой, знаете, посыл сделал, месседж да, такой, Потому что однажды, я приведу вам пример, когда-то Арманд, такую историю мало кто знает, Арманд говорит, блин, Андрей, ну тяжело людей мотивировать там, ну то начинал мне, знаете, вот как начинающий партнер, это 6 лет назад. Я ему говорю, Арманд, а ты 8 правил частного инвестора изучил или нет? Он говорит, ну изучил, я говорю, ну расскажи мне. Я начал рассказывать мне правила, в общем, он там забыл, то забыл, я понял, что он не знает. А мы с ним посидели, я рассказал о 8 правилах частного инвестора, говорю, давай в следующий раз я тебе, э, ну, ты изучишь, что такое 8 правил частного инвестора, и расскажешь мне. Когда Армант изучил 8 правил частного инвестора, я осознал, что это такое, я говорю, а теперь переведи все на английский и давай вот эти 8 правил частного инвестора англичанам своим. И ты увидишь, как после 8 правил частного инвестора очень легко мотивировать людей на вообще любые вложения. Потому что когда он осознает, что такое инвестирование, Смотивировать его уже на вложение в инвестиционное направление, ну, вообще как два пальца от бетон, да? И он, когда начал рассказывать 8 правил частного инвестора, обучать людей, люди даже с высшими, там, двумя-тремя высшими образованиями, не зная этих правил, не понимая, они говорили, Арман, ты где учился? Ты откуда это все знаешь? Блин, если бы я это знал там 10 лет назад, я бы жил гораздо лучше. И вот результат Арманда, вообще его семьи Арманда и Ольги в инвестиционном бизнесе за эти 6 лет, Произошел, ну, вообще, вот я еще не знаю таких результатов. У меня, по крайней мере, за 6 лет не было такого результата в инвестиционном бизнесе, как у Армонда. Я хочу сейчас предоставить ему слово, потому что у него есть что сказать очень важное для вас. Андрей, благодарю. Всем привет, друзья. Поставьте по десятибальной шкале. Как меня слышно? Видно, слышно, все ли круто? Отлично. Я вижу, у меня, кстати, два устройства, я вижу, ребята в английском чате тоже говорят, что все слышно. Я сегодня хотел бы немножко рассказать свое мнение по поводу того, что вы слышали. И, да, Андрей, благодарю, действительно, знания, которые ну, ты передал, нам и мы их, скажем, применили, усовершенствовали, скажем, обучаясь у других инвесторов, да. Конечно, сегодня дают просто колоссальный результат. Но я бы хотел немножко ответить, да, тем людям, которые сейчас в чатах писали, что, о боже мой. Это действительно такие цифры, которые заявляет Академия частного инвестора, инвестора и что это ну, где-то как бы нереально, где-то э, до этого люди такого не слышали. Так вот, ребята, послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Это был 2018 год. В 2018 году, сейчас я прям даже скажу вам по времени, это по было 26 апреля 2018 года, такая компания как DocuSign выходила на рынок. DocuSign вышла на рынок с 29 долларами. То есть она начала свое развитие в 2003 году, да, в 2018 году более-менее, скажем, устабилизировались да, за 15 лет именно в идеологии. Потом я вам расскажу вообще, чем компания занимается. Но чтобы вы понимали, на сегодняшний день цена акций этой же компании, которая в 2018 году выходила на рынок, с 29 долларами. Сегодня ее цена 241 доллар. И, ребята, теперь важный момент. Эта компания занимается цифровыми подписями. Услышьте, пожалуйста, цифровыми подписями. То есть раньше нужно было распечатать да, там договор, распечатать, подписать и факсом отправить. Ну, еще раньше нужно было отправить какого-нибудь гонца, да, чтобы он сгонял быстренько и отдал. И вот именно вот эта идея, просто электронные подписи, оценка компании, то есть за одну акцию 241 доллар. Вы понимаете, о чем я говорю? Поставьте десятку, если вы понимаете, поставьте единицу, если вы не понимаете. Ну, слава богу, я вижу, что, я вижу, что люди оживились. Так вот, к чему я это все веду? Действительно, это был 2016 год, когда я Андрею Федоровичу сказал о том, что ну, как бы все вот эти восемь правил частного инвестора, это, конечно, красивое, скажем, прикрытие да, того, чтобы мы могли продавать доступы к, скажем, при IPO долям. Да? Но когда в 2016 году у меня состоялся разговор с Андреем Федоровичем, и он как раз мне сказал о том, что тебе нужно понять ценность обучения. И я, наверное, многие знают об этом, да? Я очень много раз делаю акцент на том, что когда ты поймешь ценность обучения, то деньги к тебе начнут просто липнуть. Так вот, смотрите, какой интересный момент. В 2017 году, это был первый год, когда мы начали вообще обучаться, то есть мы скажем, создавали портфель, да, но мы его создавали так, что-то заработали, куда-то вложили, что-то заработали, куда-то вложили, были даже в, моей, скажем, в моем портфеле хайпы, были в моем портфеле разные пирамиды. И ну, потом я понял, что нет смысла зарабатывать на пирамидах, потому что есть так, так называемая энергетика денег, да, если даже ты можешь заработать на каких-то вот таких вот пирамидосных, скажем, схемах, ты все равно потом потеряешь. Потеряешь так или иначе. Поэтому, наверное, с 2017 года мы подошли с моей супругой Ольгой Шантиной, мы подошли очень тщательно к выбору и к созданию своего инвестиционного портфеля. А Скажите, пожалуйста, поставьте а, восьмерочку, если у вас есть ваш а, финансовый план. Финансовый план там на год, на 3, на 5, на 10, может, у кого-то на 20 лет. А у кого нету, поставьте единичку. То есть единичку у вас нету, но вы бы очень хотели. Отлично. Как можно быстрее начните создавать свой финансовый план. Смотрите, какую интересную мысль мне тогда, в 16, 17, это был конец 2016 года, Андрей Федорович на одном тренинге сказал. Он мне задал вопрос, сколько лет, сколько лет твоя мама начала работать? Ну, я спросил у мамы, мама мне ответила, что она начала, ну, скажем так, официально работать в 18 лет. И он спросил, а сколько твоей маме сегодня? И когда мы, скажем, когда мы посчитали, да, что она уже на пенсии, и он тогда сказал, если бы мама 10% от всех своих доходов просто ну, он так сказал, тупо вкладывала бы в золото, то золото с того момента до сегодняшнего дня выросло в цене, и у нее бы при таком вот постоянном, скажем, вкладе в золото, было бы на тот момент 25 килограмм золота. Понимаете? Это если бы 10% откладывать и просто вкладывать золото. То есть за всю жизнь... Отложенные деньги, вложенные именно в золото, дала бы просто ну, колоссальнейшую пенсию. И я тогда осознал, что проблема людей, моя в том числе, не потому что я не знаю, что такое инвестирование, а потому что от меня это скрывали. То есть нам постоянно навязывали мысль, что самое главное работать сейчас. Самое главное сейчас нужно пахать на двух работах для того, чтобы когда-то, когда ты вот там, не знаю, доживешь до пенсии, да, тогда ты получишь какие-то, не знаю, там бонусы от государства. И многие люди, ну, наверное, вы знаете, да, бабушки, дедушки есть, которые дожили до этой пенсии, но так и не получили никакой большой выгоды. То есть они, многие люди, они даже не понимают, а что дальше. То есть я всю жизнь работал для того, чтобы просто столкнуться с тем, что мне не очень скажем, приятно осознавать, что меня просто обманывали. А почему людей обманывают? Да только по одной причине. Потому что, ребята, отсутствие финансовой грамотности. Отсутствие финансовой грамотности в населении сегодня, оно критично. На сегодняшний день, если посмотрите статистику, да, у людей от 18 лет до 45 лет, вот в этом промежутке более 75% людей без финансовой грамотности. То есть это люди, которые глупо доверяют. Понимаете? Глупо доверяют тому, что им навязывают. Я всегда задавал такой вопрос. И мне как-то Андрей Федорович ответил на него. Да? Я задавал такой вопрос. Почему богатые компании, такие как GP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, да, там еще какие-то, то почему у этих компаний постоянно есть деньги? Они же, они же по сути используют деньги людей. То есть вот эти вот деньги, которые мы с вами зарабатываем, и у нас добровольно-принудительном порядке, у нас отжимают да, официально пенсионные отчисления. И вот эти пенсионные отчисления на протяжении 40, иногда там 45 и 50 лет, это свободные деньги. Ими можно управлять, ими можно, не знаю, покупать за дешево, продавать за дорого. Можно раздать кредиты, да, а потом у людей вытягивать деньги, потому что тебе нужно постоянно, ну, как минимум первый год выплачивать процент по кредиту, если ты берешь там ипотеку, да, или там берешь себе кредит в кредит машину. Так вот, что я, к чему я это вообще все вам рассказываю, ребят. На сегодняшний день знания по финансовой грамотности. И я это рассказывал на GoPro, да, и скажем, не на сцене, а именно когда я с ребятами общался, я говорю: да, я не такой крутой, как вы. Там, там были ребята, которые зарабатывают по миллиону долларов в месяц, понимаете? В сетевом бизнесе по миллиону долларов в месяц. Скажите, пожалуйста, кто бы хотел зарабатывать, ну, хотя бы по 100 тысяч долларов в месяц? Поставьте единичку, плюсик поставьте, если бы вы хотели хотя бы получать по одному миллиону долларов в месяц. А понимаете, там, там есть такие люди, и я с ними столкнулся, я с ними общался, и это люди, которые говорят... То есть они говорят, я зарабатываю там миллион, два, три миллиона. Есть женщина, которая зарабатывает пять миллионов в месяц. Пять миллионов долларов в месяц, ребят. Я не знаю вообще другую, другую как, как бы сферу, где такие деньги можно заработать. Но знаете, что самое интересное? У них у всех серьезные проблемы с инвестированием. У них у всех, я, я познакомился с человеком, который 27 лет в сетевом бизнесе, он заработал просто кучу денег. И он мне сказал, он говорит, знаешь что, наверное, я за все эти 27 лет осознал, что заработал я много, но осталось у меня. Как говорится по-русски, фиг да нифига. Понимаете? То есть не важно, сколько вы зарабатываете, важно, сколько вы откладываете. Когда я ему говорю, я говорю, знаешь что? Ну, я, конечно, молодой, неопытный еще, да, вот только-только начинающий такой сетевик. Я заработал чуть больше миллиона долларов за 6 лет. Не так, как вы, ребята, каждый месяц. Но знаете что? Я сумел создать инвестиционный портфель за эти шесть лет, хотя, если честно, честно сказать, то в 2016 года мы начали создавать его. Я сказал, что он сегодня исчисляется восьмизначными цифрами. И когда я им это рассказал, они говорят, это как? Как так? Вот, я понимаю, можно в сети зарабатывать. А как еще можно сделать так, что ты меньше заработал, но у тебя портфель больше, чем мы заработали за всю свою жизнь? Вот что такое инвестиционное мышление. Вот что такое понимание. И я вам могу сказать, что пять заповедей частного инвестора. Это то, на что я ставил самый большой акцент. Как Андрей Федорович сказал, да, правила можно нарушить, заповеди нет. И я для себя, я, я люблю нарушать правила. Вы, наверное, заметили, да, я человек, который, если мне, мне говорят, что это нельзя делать, то мне обязательно нужно это сделать. Но когда Андрей Федорович рассказал про заповеди, он сказал, что это не нарушается. Вот только на восьми правилах и пяти заповедях, ребята, мы построили, ну как бы, фундамент. Потом, конечно, мы обучались разным другим, скажем, инвестиционным там, знаниям, информацией, техникам, да, и так далее. У меня супруга прям на сегодняшний день управляет этим инвестиционным портфелем, да, поэтому те, кто думают, что, как сказать, что только я в нашей семье что-то делаю, это не так, то есть у меня моя жена, она управляет инвестиционным портфелем, который исчисляется сегодня восьмизначными цифрами. И это мы еще на рынок не вышли. Так вот, самое главное, что я хочу до вас сегодня донести, из-за вашего отсутствия финансовой грамотности, финансовых знаний, финансового мышления, вы теряете колоссальные возможности, колоссальнейшие. Ну Давайте я приведу несколько примеров, и вы, и вы поймете, о чем я говорю. Первый пример я уже привел, да, это компания DocuSign, которая с 29 долларами начала выход на рынок и сегодня 241. Кто посчитает капитализацию? Кто может сейчас быстренько посчитать капитализацию? Это первая компания, да? Давайте возьмем так, наш любимый биткоин, да. Кстати, интересная история. Bitcoin, о биткоине я узнал в 2011 году, когда я работал в отеле. И я тогда сказал, что знаете, что я знаю доллары, фунты, евро, там, марки, да? но я никогда не слышал про какой-то биткоин и слышать не хочу, пожалуйста, идите. И это был мой друг. И когда в 2014 году биткоин вышел на ICO с 1100 долларов за одну монету, я понял, что я потерял возможность стать миллионером. И на тот момент у меня было вот это, это мышление, знаете, вот такого хайповика. Надо было вложить, чтобы стать миллионером и уже не, не работать, ничего не делать. Кто со мной, кто понимает, о чем я говорю? Поставьте плюсики, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Многие люди хотят сорвать какой-то хайп. О, круто, новая монета, какая Ripple, супер, нужно брать. Нужно... Я на Bitcoin, в биткоин не вложился, нужно сейчас сюда вложиться. И люди начинают без грамотности носить деньги, и они вкладывают. У меня есть знакомые друзья, которые вложились просто десятками, сотнями, тысяч долларов в эту монету. По цене 2,5-3 доллара. И сегодня вы знаете, да, какая вообще ситуация. То есть не нужно ловить хайпы, нужно четко понимать. И вот смотрите, в 2017 году, когда мы первый раз вообще с супругой сели и мы говорили, я никогда в жизни я не буду вкладываться в какой-то биткоин, я в него не вложился по доллару, тем более я в него не буду вкладываться по 800-900 долларов. Я что дурак такое было мышление когда он упал там до 250 до 100 долларов мы также я, я также отнекивался, и говорил я не буду вкладываться если я раз по доллару упустил не вложился то и сейчас мне это не нужно то в 2017 году со слезами на глазах со скрежетом на зубах мы вкладывались и вкладывались только по одной причине мы понимали, что теперь мы будем мыслить как инвесторы, а инвесторы мыслят процентами. Если мне какой-либо инструмент дает 12, 15, 18 процентов годовых, то это уже круто. Это круто. Понимаете, 12, 15, 18 процентов это очень круто. Потому что в банке, когда вы придете в банке, вы положите денег, то вы увидите, что там дают 0,25, максимум 0,5% годовых. И вот, вот суть в чем. Вот в чем суть, ребят. Нас просто об, облапошивают на каждом шагу. И только по одной причине, потому что отсутствие финансовой грамотности. Я благодарю компанию Академию частного инвестора, я благодарю, Андрей, тебя за то, что ты донес до моего вот этого скудного ума, донес то, что важно на самом деле. Не важно заработать деньги, многие люди зарабатывают и тратят. И если вы видели на GoPro, да, там ребята, которые зарабатывают, которые первый день выступали, у них часы за 200 тысяч долларов, еще, наверное, 200 тысяч долларов на них бриллиантов. И когда я им задавал вопрос, ребята, зачем, они говорят, а куда еще эти деньги ложить? Поймите, пожалуйста, то, что делает Андрей Хавратов с всеми, скажем, теми людьми, которые находятся за кулисами этой компании, во-первых, вы имеете самые крутые выгоды, которые не имеют ну, просто ни один простой смертный человек. Ни один. Знаете, я недавно встречался скажем, с такими элитными инвесторами. Да? Они отбирают туда людей, только у кого есть миллион долларов. И представляете, они говорят, вот ты можешь зайти в какой-то инвестиционный проект, но у тебя должен быть капитал в миллион долларов. Ты должен свободно иметь возможность 100 тысяч долларов положить на инвестиционный инструмент. А теперь давайте я задам, ответьте мне на такой вопрос, да, я хочу задать. Я, ребята, извиняюсь, немножко больше времени, но я сейчас заканчиваю. Хочу задать такой вопрос. Сколько из вас в там, в 19, в 20, там, 24 года имели капитал в миллион долларов. Поставьте единицу. Есть, да, у нас есть люди, немного, но есть люди, да, у которых был миллион долларов. Смотрите, даже если у вас был миллион долларов, не всем вам позволяли войти в это сообщество. Знаете, я когда в Лондоне жил, там есть такие клубы, да, называются джентльменские клубы, то есть это скажем, клубы такие социального класса, да, таких очень крутых там лорды всякие. Да, то есть это люди, которые имеют доступ к различным инвестициям. То есть куда разложить деньги, можно туда положить. И все они платят примерно 50 тысяч фунтов стерлингов в год, чтобы быть в этом клубе. 50 тысяч фунтов стерлингов, чтобы просто быть в этой тусовке, чтобы могли участвовать в каких-то проектах. Клуб для богатых, абсолютно верно. Так вот, что сделал Андрей Хавратов и вся команда. Ребята, мы создали этот клуб для каждого человека, который хочет поменять свое мышление, который готов перейти вот от этих вот низменных потребностей перейти к чему-то большому. И поэтому такие бонусы, как Андрей когда давал в 2019 году в марте, когда запустилась программа Крипта Юнит, когда просто за за копейки. Вы кто-нибудь считали, что сегодня, дабы купить то, что можно было купить за 8 тысяч долларов, сегодня нужно заплатить 800 тысяч? 800 тысяч долларов нужно сегодня заплатить. А кто-то получил в нашей компании такие же возможности, такие привилегии за 8 тысяч. Вот что такое программа CryptoUnit. Это сделать... Это перевернуть всю схему, это перевернуть вот эту пирамиду, в которой всегда были сначала там очень богатые люди, потом там чиновники, потом у чиновников твои, дальше идут там министры, да, потом идут предприниматели, потом идут потребители, да, то есть люди. И мы перевернули ее вот так. Сюда идут теперь люди. Люди были первыми, потом пришли богатые люди. Помните, Андрей Хавратов говорил о том, что привел человека, который первый вложил там 300 тысяч, да? Потом были у нас люди, которые вложили по миллиону. То есть вот они, вот они сюда сходятся и сегодня, с нами сегодня ведут переговоры очень большие предприниматели. Те люди, которые находятся в топах, то есть это топ десятка, понимаете? И только потому, что мы создали ценность. А кто же создал эту ценность, ребята? Мы с вами ее создали. Так представьте, что мы можем сделать, когда все мы станем немножко мудрее в финансовом плане. Когда каждый из нас сможет жить на пассивные доходы. И я хотел бы закончить теми словами, которые Андрей Хавратов мне как-то сказал. Самое большое преступление, которое мы можем сделать, это дать людям деньги и не научить, как ими пользоваться. Я желаю каждому из вас понять ценность обучения, ценность финансовой грамотности. И я вас уверяю, ваша жизнь никогда не будет такой прежней, как она была. Передаю обратно слово нашему хосту сегодня, это Дэвину, Ребята, огромная благодарность э, от всего сердца за то, что вы есть, за то, что вы с нами и за то, что мы готовы делать лучше этот мир. Всем пока.